Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак – как исцелиться с помощью мыслей». Как же стресс становится канцерогеном? Ведь можно сказать, что многие из нас специально переживают стресс и даже любят его. Для этого они смотрят захватывающие фильмы, прыгают с парашютом, играют в азартные игры и болеют за спортивные команды. Оказывается, опасен именно хронический стресс, стресс, который не был эмоционально выражен и нейтрализован. Что же может быть причиной хронического стресса? Исследования показывают, что хронический стресс часто вызван внутренним конфликтом, несовпадением ожиданий и реальности, неспособностью делать то, что хочется, и ситуации, когда человек вынужден делать то, что не хочется. И действительно, на основе анализа психологических аспектов жизни 500 пациентов доктор Лоуренс Лешен в своей книге За жизнь можно бороться, эмоциональные факторы возникновения рака, приходит к следующим выводам. Цитирую. Юность этих пациентов была отмечена чувством одиночества, покинутости, отчаяния. Слишком большая близость с другими людьми вызывала у них трудности и казалась опасной. В ранний период зрелости эти пациенты либо установили глубокие, очень значимые для них отношения с каким-то человеком, либо получали огромное удовлетворение от своей работы. В эти отношения или роль они вкладывали всю свою энергию, это стало смыслом их существования. Вокруг этого строилась вся их жизнь. Затем эти отношения или роль исчезли их с жизни. Причины были самые разные: смерть любимого человека, переезд на новое место жительства, уход на пенсию, начало самостоятельной жизни их ребенка и так далее. В результате снова наступило отчаяние, как будто недавнее событие больно задело незажившую с молодости рану. Одной из основных особенностей этих больных было то, что их отчаяние не имело выхода. Они переживали его в себе. Они были не излить свои боль, гнев или враждебность на других. Окружающие обычно считают онкологических больных необыкновенно хорошими людьми. Они говорят: А, это такой милый, приятный человек! или О, она просто святая. Далее Lechens заключает: эта мягкость, хорошесть в действительности указывает на их неспособность поверить в себя на полную потерю ими всякой надежды, так они и живут без всякой надежды в ожидании, когда смерть освободит их. Кому-то из моих пациентов пришлось ждать 6 месяцев, а у кого-то смертельный рак появился через 8 лет. Лишен сообщает, что 76% всех онкологических больных, с которыми он беседовал, рассказали ему истории, которые в общих чертах можно свести к приведенной выше схеме. А среди тех, с кем занимался интенсивной психотерапией, подобные истории поведали 95% больных. В контрольной группе здоровых людей только у 10% всех опрошенных были выявлены признаки, соответствующие описанному стереотипу. Одно из лучших исследований, рассматривающих связь эмоциональных состояний рака описано в книге последовательницы Карла Юнга Эллиды Эванс «Исследование рака с психологической точки зрения». Основываясь на обследовании стабольных раком, Эванс делает вывод, что незадолго до начала развития болезни многие из них утратили значимые для них эмоциональные связи. Она считала, что все они относились к психологическому типу, склонному связывать себя с каким-то одним объектом или ролью, с человеком, работой, домом и не развивать собственную индивидуальность. Когда этому объекту или роли, с которыми человек себя связывает, начинает угрожать опасность или они просто исчезают, то такие пациенты оказываются словно наедине с собой, но при этом у них отсутствуют навыки, позволяющие справляться с подобными ситуациями. Для онкологических пациентов свойственно ставить на первое место интересы окружающих. Кроме того, Эванс полагает, что рак — это симптом наличия в жизни больного неразрешенных проблем. Из этих исследований видно, что стресс — это не только нервничание, но и недовольство жизнью, разочарование, потеря ориентиров, отказ от борьбы, подавленность, отторжение общества и уныние как смертный грех. Таковы психологические этапы, которые переживает человек на пути к болезни. Не следует забывать, что многие из этих шагов делаются бессознательно, и пациент не осознает свое участие в этом процессе. Останавливаясь на психологических этапах, приводящих к болезни, следует заложить фундамент, на основе которого пациенты смогут проложить себе путь к выздоровлению. Осознавая последовательность этапов, предшествовавших возникновению заболевания, пациенты таким образом делают первый шаг в борьбе с ним. Как только этот шаг будет сделан, они смогут, изменив свои представления и поведение, заставить чашу весов склониться в сторону здоровья. До встречи в следующих выпусках!